With bells of Holly. Oh, la, la, la, la. Всем привет, меня зовут Вика и Новый год уже приближается, поэтому в этом видео я покажу тебе несколько идей декора своей комнаты и не только. И в этом видео у меня для тебя есть целых две крутых новости. Это видео я снимаю не одна, с замечательной Лерой, она тоже сняла видео на новогоднюю тематику, так что после просмотра моего видео переходи на ее канал и смотри ее видео. Ну а вторая новость это новогодний конкурс. Да, я как и обещала и многие ребята просили, в общем да... Будет новогодний конкурс, поэтому обязательно досмотри это видео до конца, ну или перемотай в конец, чтобы узнать условия новогоднего конкурса. Если ты хочешь попасть в мое видео, то обязательно задавай свои вопросы внизу в комментариях к этому видео, либо же к первому незакрепленному посту ВКонтакте на моей странице. А мы начинаем! Ну а для первой идеи нам понадобится бечевка, искусственная еловая ветка, а также коряга или любая палка, которую вы можете найти в лесу или в парке. Для начала я режу нашу ветку на маленькие веточки, а затем отрезаю нужный мне по длине конец бечевки. И с одного конца привязываю к веточке, а со второго конца к коряге, так как это показано на видео. Получилось нереально круто! I will you as as you we do... Ну а для этой идеи нам понадобится клей, красная зеленая бумага, ножница, а также трафарет листиков, ссылку на который вы найдете в описании. Для начала я карандашом обвожу на зеленой бумаге наши листики, так как это показано на видео, а затем приклеиваю так как это опять таки показано на видео. Чтобы сделать ягодку, я разрезаю красную бумагу на полосочки, а затем склеиваю так, как это показано на видео, но лучше и удобнее будет не склеить, а сцепить степлером. После этого я создаю композицию и получилось нереально круто. последнюю идею я не знаю насколько можно считать DIY идеей но в общем мне понадобятся вот такие вот снежинки фотография а также прищепки помните у меня была осенняя гирлянда так вот осенние листочки я заменяю снежинками это выглядит невероятно круто особенно ночью идея простая но мне она безумно нравится А теперь давай перейдем к условиям конкурса. И да, тебе не послышалось, я устраивала целых два новогодних конкурса. Для того, чтобы принять участие в первом конкурсе, тебе нужно быть подписанным на мой канал, подписанным на мой инстаграм, поставить палец вверх под этим видео и написать внизу в комментариях, что у тебя ассоциируется с новым годом. Или же написать какой-нибудь интересный и очень крутой вопрос. Победитель получит вот эту красоту. Здесь находится вот такая вот крутая ручка, но у победителя будет выбор, вот эта ручка или вот эта. Дальше победитель получит вот такой вот цветной скотч на выбор. Там есть золотой, серебряный, красный, зеленый, розовый и синий. Также победитель получит вот такой вот набор крутых помпончиков и, естественно, вот этот мешочек. Также победитель этого конкурса получит письмо от меня и еще один маленький сюрприз. Ну а во втором конкурсе я выберу своего самого активного подписчика. Чтобы выиграть в этом конкурсе, нужно быть подписанным на мой канал, поставить палец под эти видео. А дальше все уже зависит от вас. Чем больше вы будете смотреть, лайкать и комментировать мои видео, тем больше у вас шанс на победу. Я выберу своего самого активного подписчика, он получит на выбор одну из этих двух ручек. Также вот этот мешочек, письмо от меня и еще один небольшой сюрприз. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях какой-нибудь интересный вопросик. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!